В музее истории КФУ открылась выставка, посвященная юбилею профессора и выпускника Казанского университета Григория Вульфсона. Смотрим! Главный труд Григория Вольфсона – это реставрация актового зала Казанского университета, который сейчас называется Императорским залом. Именно он руководил созданием музея Ленина в Казанском университете.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 потому что Вульфсон зарекомендовал себя не только как высокопрофессиональный историк, но и как человек, который способен создавать музейные экспозиции, отвечающие современным требованиям. Единственное, что не удалось реализовать Григорию Вульфсону после реставрации актового зала на центральной стене не появился портрет Александра I, основателя Казанского университета. Это произошло только в 2004 году. Как исследователь, он был очень въедливым человеком, Дотошным, очень внимательным, аккуратным и пунктуальным. Мы постарались это показать на выставке. Для нас сейчас основным средством общения является электронная почта, всевозможные мессенджеры. Тогда этого не было. И основным способом общения между городами, между исследователями, достаточно быстрым и оперативным была телефонная связь. И здесь на выставке представлена вот эта фотография, когда Григорий Нович звонит кому-то, а также его небольшие записочки. Итоги разговора Григорий Вульсон записывал на небольшие фрагменты бумаги. Он сам был потрясающим коллекционером живописи часов. Эта коллекция находится в собрании Национального музея Республики Татарстан. На выставке можно будет увидеть биографический материал о Григории Вульсоне, уникальные фотографии, послужившие основой для восстановления интерьеров зала. Именно увлеченность культуры и искусство. Искусством позволили ему восстановить актовый зал в том виде, в котором мы видим его сейчас. Он является гордостью Казанского университета, местом притяжения всех главных событий не только университета, но и Республики Татарстан. Елизавета Никитина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.